Всем добрый день! Сегодня у нас сборка лестницы к 3 м Данная лестница предназначена для сборок в загородных домах, в двухуровневых квартирах и коттеджах. Рекомендации по сборке. Сборку должны производить не менее двух человек. Для сборки вам понадобится молоток, комплект гаечных ключей, отвертка, шуруповерт, герметик силиконовый. В комплект поставки не входит. Последовательность сборки лестницы вы увидите далее на видео. Для увеличения срока службы лестницы рекомендуется покрыть деревянные детали лестницы лакокрасочными покрытиями до сборки. Во избежание трения между деревянными деталями лестницы и возникновения скрипа, при сборке необходимо промазывать места их соприкосновения тонким слоем силиконового герметика. Окончательную затяжку резьбовых соединений саморезов производить после полной сборки лестницы. Технические характеристики. Модификация лестницы левая и правая. Высота подъема от уровня пола нижнего этажа до уровня верхнего этажа 2925 мм, 3120 мм. Число ступеней 15, количество подъемов 15, ширина марша 1050 мм. Высота шага ступеней 195 мм. Толщина ступеней 40 мм. Максимально допустимая статическая нагрузка на одну ступень 200 кг. Габариты лестницы в плане. 2000 мм на 2580 мм. Минимальный размер требуемого прямоугольного отверстия в перекрытиях верхнего этажа 2020 мм на 1960 мм. Угол наклона 42 градуса. И в заключение разговора хотелось бы сказать, что данная лестница 103 м полный аналог лесенки к 003 м единственное что с увеличенными ступенями все всего доброго до новых встреч